Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о самых простых способах дезинфекции теплицы. Потому что это сооружение, особенно с появлением поликарбоната, появилось на каждом садовом участке. А вместе с ним появились и новые проблемы. Почему появились проблемы? Потому что если у нас была плюночная теплица, пусть она плюнка недолговечная, год-два, но было меньше вредителей и меньше болезней. Поликарбонатное покрытие, как бы оно долговечнее, но оно создало проблемы, что в теплице заводятся и болезни, и вредители. Какие ошибки допускают наши начинающие, опытные огородники, чтобы эти болезни и вредители сохранялись в теплице? Как от них избавиться? Сегодня мы об этом и поговорим. Ну, самое первое правило, что если у вашей теплицы появились болезни и вредители, значит теплицу необходимо обрабатывать уже сразу же после сбора урожая. Урожай убрали, убираем растительные остатки и не перекапывая, сразу по свежим следам, сразу проводим дезинфекцию теплицы. Самая простая дезинфекция теплицы проводится чем? черной шашкой. Но это подходит в том случае, если ваша теплица имеет деревян, деревянное покрытие, ну, деревянные стойки, есть уже оцинкованные, оцинкованные или железные, значит, дымовые шашки применять нельзя, потому что окисляясь, они образуют черную кислоту и она разъедает наш, наш каркас. Поэтому в этом случае мы воспользуемся более простым и доступным способом. Берем любое карате, кинмикс, любой э, э, препарат, который для борьбы с вредителями, или берем уже тот же который для борьбы с болезнями. Но эти препараты мы берем в двойной-тройной дозе. Ишательно э, смешиваем, делаем баковую смесь, если это возможно, это легко найти, такие данные и в интернете, и в справочках разных найти смешиваем и изнутри шательно сразу обрабатываем, обрабатываем весь все покрытие изнутри, обрабатываем стены, и обрабатываем почву. Сделали нас мы уничтожили как бы уже на 95 процентов то, что находится как бы живет в нашей теплице из вредных объектов. Следующий способ, что будем дезинфицировать почву. Не будем заниматься пропариванием почвы, потому что это трудоемко, и это ну, и нереально сделать. Мы займемся самым таким простым способом, который называется сидерация. А что сидерация? Сидерации мы можем посеять любые, с учетом того, какие культуры будут расти у нас на следующий год. Если у нас предполагаются расти перцы, расти помидоры расти там даже огурцы наши сидераты без ограничения мы используем потому что сидерата как бы родственных этим культурам нету поэтому любое растение подойдет к сидерата это может быть и горчица это может быть и рапс это может быть фацелия, это может быть рычиха ну это и редька редь, тоже самая но учтите такой факт, что если вы весной планируете у теплицы выращивать капусту рассады, то вы можете получить плохие результаты. Если пощете простоцветные культуры, тут вам подойдет или рычиха, вот, или подойдет даже тот же овес лучше. Вот. Тогда капуста ваша не будет болеть килой, потому что возбудители килы сохраняются в почве 7 лет. Вот. Поэтому учтите культуру, которая будет расти на следующий год в вашей теплице. Ну, а так вы поняли, что самое простое – садим сидераты, потом эти сидераты, ну, как бы, я посоветовал бы в конце сезона, а конец сезона в наших условиях в Белоруссии это будет где-то приходится ноябрь месяц, теплица же почва не замерзшая, все сидераты, мы заделываем почву, заделываем почву, наше плодородие почвы будет только-только повыш, только повышаться. А все вредные объекты, как бы, ну, сидераты, это уже культуры как раз, на которых не живет ни колорадский жук, мы подбираем, та же фитофтора не живет на этих сидератах, которые мы подобрали. Вот. Соответственно, наша теплица самым простым способом просто при предварительной обработке стен и последующей пащеве по седиратов обеззаразиться а от болезней и вредителей. И на следующий год вы будете уже иметь чистый здоровый урожай и не хвататься за химические средства. Вы будете кушать экологически чистую продукцию. Удачи вам! Хороших урожаев! Смотрите наш YouTube канал, подписывайтесь, у нас немало интересных роликов и авторов. До свидания!